Так, ребятки, идем еще проверять, насверлил всем дырок. пока то что Руки-то намочил. Вот. Сейчас проверим. Ой. Усы облетенели маленько. Ничего страшного. Солнышко вот выглядывает. Видите, уже показывается сегодня. Пойдем проверять. Так, бы смотри без выключения попробую блин ну ч инши еле двигаются блин надо быстрее это все дело проверять где-то здесь должна быть веревка вот она Цепляюсь, блин, заломку. А, несколько раз намотал. Несколько раз. Сидит кто-то, что ли? Мне это кажется. Есть кто-то, друзья, щука, что ли. Хорошее что-то, друзья, прямо. Обалденное. Хоть бы не ушло. Килограмма, может, около трех. Так, тихо, тихо. Налим. Налим, друзья. Обалдеть чуть пролазит Так, друзьяшечки О какой монстр Первый у меня такой, друзья Ставим вот такой лакес Лакес, one, two, three Аж по-американски заговорил Короче, трешка Друзья, треха, спасибо тебе, Налим, что попался Эй, Прям обалденно На чебака попался Трешечка и как раз вот за губу только зацепился. Друзья, я думаю, что он так идет. Слышно прямо это. Вот такая вот трха, короче, попалась. Ребят, офигенный налив. Иди туда. С крокодил, короче. И с икрой, и с печенью. Друзья. Вообще классно. Ну руки закалели вообще. Это получается.. 16, 17, 18, 19. В 20-ю, короче, попался. Вот. В 20-ю попался. Вот я ставил, что один уже... На чубака, короче. Ладно, пауза.